Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины, и вот мне стало тесно в рамках Буэнос-Айреса, и я решила отправиться в мое большое путешествие по Аргентине. А вчера мы выехали из Буэнос-Айреса, проехали 800 километров на север Аргентины, но вчера я ничего не снимала, что-то мне так лень было. Но сегодня все-таки решилась взяться за камеру, и сегодня мы едем в город Кордоба. Не тот, который в Андалусии, в Испании, а тот Кордоба, который находится на севере Аргентины. Немножко на поворотах заносит машину. Первое впечатление от большого путешествия по Аргентине. Это то, что я не знаю, как некоторые умудряются с рюкзаками путешествовать, потому что вчера мы выехали из Буэнос-Айреса, было утром 13 градусов, сегодня у нас на градуснике уже 27 градусов. То есть это путешествие, которое проходит уже сейчас за два дня через несколько климатических поясов. И это будет еще меняться, потому что чем дальше на север, тем ближе к экватору, а чем дальше на запад, тем выше в горы, в Ванды, Поэтому везде климат разный, и нужно с собой иметь одежду на все времена года. Но это мелочи по сравнению с тем, что можно увидеть, путешествуя по Аргентине. И вот сегодня... Как я уже сказала, у нас город Кордоба. Потрясающий город с историческим центром в колониальном стиле. Прогуляемся сейчас с вами а, и пешочком. А, проедемся на машине, потому что Кордоба – это огромный а, город-миллионник. Кордоба – это второй по численности населения город в Аргентине. Здесь Проживает больше одного миллиона 600 тысяч человек. Это город, который был основан э, еще первыми конкистадорами в XVI веке. И это город, в котором находится древнейший университет Аргентины и четвертый по э, старшинству во всей Южной Америке. И вот мы уже подъезжаем к Кордобе. Давайте посмотрим на этот город, в который невозможно не влюбиться. Вот и нагулялись мы по городу Кордоба. Если вам понравилось видео, не забудьте вон там вот внизу поставить лайк. А наше путешествие продолжается. Мы движемся дальше на север. Поэтому, кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь вон там вот внизу, чтобы вам пришли оповещения, когда я загружу новые видео из новых интересных мест Аргентины. Всем пока-пока.